Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, канал канал Games. Мы продолжаем с вами играть в Little Hope. В наши маленькие надежды. Мы тут уже были, мы это смотрели. И это мы брали. Ну. Но... Uh, TC. А, да. А, нет, все нормально, мы это смотрели. Дойдем назад. Мы нашли телефон, правильно? Вон он Телефон. Нас немножко назад откинуло У нас победитель Вот телефон Можно как-то пропустить это дело Это может быть выход Нет Да, они сейчас поругаются, сейчас посрутся гудка Конечно, гудка нет, там провод не подключен <связь> Давай <связь> Черт <связь> Ого Эй, полегче? Может, хватит реагировать на неудачи, как ребенок? Вот тут. Смотрите, провода нет. А, тут где-то должен быть кабель. Обнадежился. Обнадежился. Посмотрим комнату до конца? Мы можем туда пройти? А мы можем сюда пройти. Но здесь ничего нету. Ладно, пойдем обратно. Но вот только куда Так, там мы были А где мы не были? Там что ли? Ищите. Я чувствую, мы что-то найдем Кто-то точно Ищите. найдем Little Литл Хоу Полис Депортмент Почетная грамота выдана полицейскому участку Литл Hope. 16 января, 1972 года офицеры Джордж Рейнольдс и Эрни Хоффман получили звук. Блять, сука! Что? Ты чё, ебанулся? Как громко просто я... Ой, блять, взбодрился! Как думаете? Ответить? Давай-ка подумаем. Стоп. Давайте подумаем. Он не может звонить. Да поднимите же трубку! Вы что? Хоть раз в своей жалкой жизни побудьте мужиком. Причем мужик кабеля нету, Ладно. Вот еще ебанулась. Алло? Кто это? на линии не могу разобрать но дела там плохи положите трубку это слишком вот именно блять он не, не может владите. быть подключен это наш шанс узнать таки что здесь происходит <с> Сука! как они заебали своими этими резкими врывами о, это же наши ребята Подойди И услышь меня Ежели поведаешь о нашей тайне Вечные муки ожидают твою душу Ты ведь разумеешь, не так ли? О а какой тайне? Злые слова не покинут мои уста Или хоть слово Хоть был слово молвишь О бытых делах Я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Ступай к родным. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол, отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. Это что за хрен Иного был? Им не Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? И звука. Надо сидеть тихо. Просто посмотрим. Узнаем, что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут, супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи дьявол укрывается там, где его ждут менее Моя всего. жена не игрушка дьявола, преподобный. Опа, себя увез суд простить, но от слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Что ты несешь, сука? Судья, вынеси вердикт без дальнейших отлагательств. Не то мы позволим силам тьмы злой воли склонить решение себе на пользу. Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Что за? Не вмешивайтесь. А почему у меня с Джоном, с Джоном отношения испортились? Сковор с дьяволом. Бедняжка словно одержима. Твоих рук дело. Это ложь, преподобный. А что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду. Дьявол. Эми, коснись Мэри. Поглядим, что будет. Нет, Ежели я прав, твоя тла, тла не исцелит ее от напасти. С тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала. Оставь ее. Оставьте ее. Нас. Чьи слова. Кто здесь? Нас. Боже, храни нас. Помоги мне. Среди нас. О, Хозяин среди тебе нас. не поможет. Какой хозяин? Мы должны спасти ее. Обязательно спасти. Они среди нас. Они среди нас. Ну, она, блядь, Нет. актриса, пиздец. Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл Хоу? Молитесь же, ибо дьявол ныне подли вас. Любовь Господа спасет нас. Что это была за херня? Это в заправду. Почему у меня отношения с Джоном испортились? Суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь я не способен это объяснить. Пиздец, я нервничаю просто, максимально. У этой девочки был какой-то припадок. Как думаете, в чем дело? Актриса она нахуй. Эта девочка была в лесу. Я знаю эту девочку. Это ее Мас-Анджелы видели в лесу. Та женщина мой двойник что будет если ее признают виновной в Little хоуп осужденных ведьм всегда ждала жестокая смерть утопление повешение сожжение будем надеяться что ее признают точнее признали невиновной очень часто женщин обвиняли злонамеренно завистники или же гнусные лжецы как эта вот девочки Всякие Ой, подонки, которым пропал. лишь бы испортить жизнь своим соседям. Согласен. Согласен. Девчонка точно знала, что делает, когда подставляла Анжелу 2.0. Та женщина, мой двойник, была так подавлена просто в отчаянии. Ну еще бы, да. когда с тобой такое Смотреть происходит. было тяжело. Я муж был поползнулась? Ее муж был похож на вас, профессор. Пара возле девчонки была очень похожа на Дэниела и Тейлор. Да что все это значит? Кто Эй, это профессор? Вы там? Ладно, идемте. Вот мы соединились вместе вновь. Тейлор! Мы здесь! Не получается дверь открыть! Эх, у нас тоже. Похоже, заперто. А как мы попали сюда? Давайте все Через окно разбито. И три, два, один. давай, давай, давай, давай, давай. давай. Добрейший вечерочек. Тейлор. Профессор. Нашли что-то, что нам поможет? Конечно, нет, нет они хернью занимались. Только кучу хлама. Все еще думаете, что стоило разделиться? Думаю, я готова рассмотреть теперь и другие вольтеты. Вот, вот. Рада, что вас это веселит. Лично я думаю, мы по уши в дерьме. Я то, что Знаешь про своего двойника? Ее обвинили в колдовстве. Не только обвинили. Судили, признали виновной, приговорили к смерти. Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше? Идея неплохая. Но как мы сможем это узнать? Ну вот Туда сейчас мы и выясним. уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Мы здесь. Ну, что? Ж. Видели? Полицейский участок. Мы в полицейском участке. Соответственно, логично, куда нам надо идти. Я не уверен. Бар, в баре мы были Это просто безумие Мы понятия не имеем, во что влезаем Мы справимся Ночка выдалась адская, но Мы точно справимся Кто бы мог подумать Под личиной ботана скрывался герой Она со мной заигрывает? Ну все, опять дальше в туман Все дальше, дальше в туман Интересно вот вообще, что будет дальше происходить у них. Так, мы теперь за Джона. Ну хорошо. Команда все сильнее. Поэтому ты вперед рванула, да, подруга? Мы вернулись к мосту. с которого свернули, правильно? Вот зачем ты подходишь к забору? Объясни мне. Бля, сейчас стопудово что-то будет. Ни хрена не вижу. Бля, чуть ти ти ти ти ти ти чуть чуть чуть чуть чуть чуть что-то скрипит что-то скрипит Итак, кто первый профессор вы твердите что вы главный так что ну поехали О, да. О, да. а это безопасно конечно не бойся мы с профессором тебя быстро переведем ну да, мы вас... А мы вас переведем Но он, мне кажется, боится нормально так Ну, Но мост весь ржавый, прогнивший Так, надо быть готовым ко всему А нельзя было подождать? Ну и зачем вы ушли в туман? Боже, что же делать? Согласен, медленно... Чего? <звук> Ворона сидит. <звук> а, блядь, опять ты нахуй! В 1692 мы собрались, дабы засвидетельствовать праведную казнь. Нет! Но мы спасем ее. Эми я надеюсь, мы спасем. Яз... Так, я очень надеюсь, что мы ее спасем. Потому что я не хочу, чтобы она погибла. Она по факту такая крутая женщина. Верно? И будет утоплена, как колдунья. Помолимся за упокой ее души. В Мне цепях, а мы видели монстров в цепях. Я не ведьма. Я не заслужила смерть. Мы видели монстров в цепях Молю тебя. Я не знаю, как помочь. Скажите, что сделать! Молю, сэр! Смилуйся! Спаси. А, они-то никого не видят дьявол подли нас явился к своей слуге это ступеньки он освободит ее от цепей айзек завершим же деяние поскорее воля суда должна быть исполнена покуда не поздно мы дьявол можем ей помочь силы свяжите ее покрепче я надеюсь мы сможем помочь вы не вправе айзек Исполни волю Полю. суда. Отправь ведьму к ее хозяину, покуда он не пришел он за нами. Лидл Хоуп не спасти, он погряз во тьме. Но в том повинном не колдовство или пришлые демоны, он гниет изнутри. Загадки тебя не спасут, женщина. Но не загадки. У дьявола много обличий, кому как не тебе знать. В Лидл Хоуп он скрылся под покровом невинности. Под на дитяти, обвинивший меня. Я переживаю, Литлхоуп не обрящит спасение! Вот твое зло, приподобный! вас самик! Айзек! Нет, нет, нет, нет! <клышленный> А мы можем нырнуть и спасти? Нет, не можем Но вода вон прозрачная Что там было? Ну же! Не знаю, как сказать, что я увидел Дайте нам минуту Дайте нам минуту, ладно? Мы пережили серьезное потрясение В смысле серьезное? Дайте минуту За нами кто-то наблюдает Я так понимаю, это вот этот двойник Видимо, все, чему мы позволили произойти там, происходит сейчас. Просто как это еще объяснить? Ладно, я первый. Ладно, вы двое, спускайтесь. Вот, смотри-ка. Что это за тварь? В цепях. А что это такое? это она. Бегите! <свяк> Валите оттуда! Это она в цепях. Чёрт. Вот. Сука, а? помогите мне! Сейчас, сейчас. Она идет за ней. Я вернусь за вами, Джон. Держитесь! Эта херня идет за ней. Ну же, мы видели, что нам нужно было помочь ей. Подпрыгни и хватайся! Он идет за ней. Давай, давай. Ладно, я верю тебе. Мы поможем, мы поможем, мы поможем. Она тоже в Оксфорде. Видишь, он идет за ней. Потому что это она. А, Джон, ты сам выбрался. Это вот она, которую утопили. Она точно такая же была в цепях. а а? А? Энтрих? Uh, мне кажется, или? Да, судьба Анжелы была на немножко как-то Ее чуть не постигла участь хуже смерти. В смерти нет. Ничего такого ужасного. Отлично. Пока обошлось без жертв. Да, спасибо большое. Все могло, Аберон. Всем приятного чипития. Учитывая, как поднялись ставки, какое-нибудь оружие сейчас бы очень пригодилось. Мы что-то пропустили в Не полицейском участии? Вам следовало осматривать все тщательнее, но уже поздно. Так меня отправили к двери. У юноши есть интересные теории. Или вы поддерживаете теорию дэнила Что все они мертвы? Нет. Вот смерть пришла, но сон мой не прервался. О, что за буря поднялась в душе. Не говори загадка. Я по безрадостной реке угрюмый лодочник. В стихах воспятый, меня повлек в обитель вечной ночи. Думаю, это возможно. Может, водитель вот. прояснил? Вот водитель. Вам, наверное, совершенно ничего не понятно. Пока не очень. Мойники, призраки, ведьмы, демоны и смерть. Что, скажите, на милость может связывать все эти души? Думаю, мы это выясним. М? Я получил разрешение дать вам одну подсказку. Там было написано Winter Tail. Хотите? Winter Tail. Ну что ж, мы с вами еще раз обратимся к барду. За тайным. Наставление. Ну давай. Красавчик Голубом глаза. Да. Я же встречаю всех. По факту, да. А ну, пятый вообще пятница, хранитель? В вообще хранитель типа, он Вообще хранитель. Простить себя за смерть Гермионы. Пора вам поступить как небо, которое простило вас. Забудьте то, что позабыли боги. И что это значит? Идите же. Вам нужно продолжать. Как бы ни было страшно. Но мне загадка вообще непонятна. Что это была за гребаная хрень? Никогда такого не видела Оно как выползло из кошмарного сна Видень? Это была ты Страшный жуткий рот, мертвые пустые глаза Главное, его больше нет Я уже думала, оно меня схватит Я чуть не сдохла Ты напугалась до смерти Мы тоже но нам удалось свалить оттуда. Ну, раздражительно точно да. быть не надо. Слава богу, мы целы. Мы в безопасности. Пока что. А теперь вы расскажете мне, что случилось с моим двойником на мосту. Вы можете и сами догадаться. Ну, расскажем мы все в подробностях. Что это вам даст? Кто-то видел, что случилось с Тейлор и Дэниелом? Они должны быть близко.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 Видимо от мертвых двойников. Что там было написано? Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Выход. Выход. Пойдем на выход. Нам же выйти надо, нет? Не хватало тут застрять. Пойдем. Вот уже. выход. Я слышу, как он орет. Вот еще один, блядь. Но в этом какие-то арматуры натыканы, значит, это кто-то другой. А кого у нас проткнули? Дэниела проткнули. Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. Заебись. Прячьтесь, живо! Да стойте, а зачем прятаться? Тихо Это же просто алкаш на велосипеде Почему он до сих пор жив? кажется лучше не лезть к нему а мне кажется надо было поговорить помните что сказала женщина перед тем как ее утопили девочку должна остановить она предупреждала вас или тех кто был с ней не уверен похоже что на ладно идемте я зайду и осмотрюсь может, не надо? Ну, они остались в лесу. Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Думаю, да это не он, там. идет за нами. С чего это ты взял? Мы ему не нужны. Они ходят за своими двойниками. Держимся Нам рядом. С тобой нужно держаться рядом. Рядом, говоришь? Насколько рядом? Можешь присесть на меня? Вот Красноволоса бести. Чуть ближе? Чуть ближе. Еще ближе. Ну почему какой-то херри нужно использовать подслучки? Все надо испортить. А неплохо ты из жопы достаешь. Что за звук? Фонарь. Не слышу. Блять, ну почему мы должны идти по этому Олису? Вич Трейл? Весьмина тропа. Мы видели, она находилась на севере. Нахрен, пойдем другой дорогой думаю, Другой дороги другая. нету Вот карта А здесь они сейчас Я тут уже нагулялась Они сейчас скорее всего вот, вот здесь вот, возле музея Вот, возле этого дома, они вот этот дом видели Значит нам нужно уйти Пройти через тропу. А, -а, а. Нам придется идти. Стоп, а что сзади было? На столе на слах могло что-то лежать вполне. Нет, нет ничего. Ладно. Мне кажется, что вот днем... Днем. Там было вполне себе красиво. Не могу такого же сказать про ночь, потому что ну нахер. В дрожь бросает-то. О! Началось. Эй, hey, сюда! Посмотри на это. Я туда не пойду. Эта тварь может быть еще здесь, в воде. Нет, мы от нее оторвались, уверен. В воде другая будет. Черт. Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной если мост не рухнет отлично сейчас что-то случится да да ладно да ладно ничего не было никакого скримера ничего не про А, -а, -а блять, сука, они так не и неожиданно появляются, что можно оху охереть. Что это? Ты видишь? Могила? Считается, что этот камень отмечает место погребения первого человека, казненного во время судов над ведьмами в Литл Холп Как-то это все грустно и печально звучит. Уходим отсюда. Смотри, уебать, какую да, нахуй! Вы что, просто такой... Уберите свои руки! Спеши. Умоляю. Мэри! Мэри! Мэри! Сюда, я здесь! Мэри... Исток всего зла. Здесь? То есть, та девочка — это зло? Я не понимаю. Моя дрожайшая Эмми... Провозгласилась ей перед смертью дабы покончить со злом должна остановить мэри вы кто такой? почему так похоже на Джона? у меня нет ответов может я уже околдован ведьмой? я нашла ее! вот она! отколи она у тебя? я сама ее смастерила я возьму дабы уберечь тебя домыслы и вероломства нашли приют в Литл Хоук мы все в опасности. Куританка? Прошу, Тобита, оставь ее мне. Она к нему жмется, а он от нее руки убирает. Охереть. ладошки вспотели у вот это повороты событий конечно нет ни одного телефона ладно похоже мы и вправду здесь застряли их еще нет? Они хотели хоть нет. раз поговорить с чуваком, Пока который мы... на велосипеде ездит? Надеюсь, они просто, ну он же куда-то едет, думал, он значит он где-то живет Куда он делся? Мне кажется, сам водитель просто из Литл Да что ты к нам привязалась? Она хочет, чтобы мы шли за ней Это ловушка Пойдете за ней? Она может заманить нас прямо в ловушку те две девочки. Одна из прошлого, а эта девочка из настоящего. Может, девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дейниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Стремно. Проходите. Неизвестно, что там. Я уже слышу, как он что-то требещит. Требухает. Трепещит. Могу представить, какая у него истерика. Ан... Анжела, не отставай. Кыш. Ох! Ну, и гадость. Знакомая слизь? Мы остались за Анжелу. На этом месте мы сделаем с вами перерыв, если он с видео... Блять! Блять, я не успел! Сука, вы что издеваетесь? держу вас! Ебать, вот это было неожиданно. Мы спасем, спасем, спасем Бля, это херня с цепями здесь Ты еще ниже решила прыгнуть? А, ты так спокойно ходишь Найдите выход из канализации